Привет, меня зовут Дмитрий, и я занимаюсь подготовкой наблюдателей в Ивановском штабе забастовки. И очень часто я слышу, что для того, чтобы стать наблюдателем, нужно много знать и долго учиться, что наблюдателям быть очень сложно и тяжело, и что наблюдателям быть страшно и, может быть, даже опасно. Попробую опровергнуть за минуту все эти утверждения. Чтобы стать наблюдателем, достаточно только желания. А наш штаб даст все необходимые инструкции, с которыми вы будете знать о выборах больше чем вся избирательная комиссия. А для тех, кто хочет углубить свои знания, мы проводим регулярные лекции в штабе. Самое сложное в работе наблюдателя — это не проспать и вовремя прийти на избирательный участок. Все остальное куда проще. Нужно просто сидеть, наблюдать и это обязательно считать проголосовавших избирателей. Наблюдатель — это не случайный человек с улицы, ваш статус вполне официальный, и бояться вам нечего. А полицейский, который всегда находится на избирательном участке, будет охранять в том числе и вас. Становитесь наблюдателем. Записывайтесь на сайте 2018.navalny.com. Записывайтесь, даже если уже регистрировались как волонтер или сторонник.